Меня зовут Геляна Хартибенова, я представляю региональную общественную организацию людей с инвалидностью «Перспектива» город Москва. И сегодня мы поговорим о, об инклюзивном трудоустройстве, что под этим термином понимаем. принципе инклюзивного трудоустройства, о том, что люди с инвалидностью и без работают вместе, работают на равных да есть очень хорошая а, фраза мы все разные но мы все равны поэтому а, инклюзивное трудоустройство это та тема в которой а, мы говорим о том что а, человека с инвалидностью рассматривают именно по по профессиональным качествам, по каким-то личностным качествам. Как же, говоря о принципах инклюзивного трудоустройства, мы можем говорить о том, что человек с инвалидностью может претендовать на ту работу в котором он хочет развиваться, а, главное, чтобы он а, сам оценивал свои способности, адекватно оценивал и а, сам а, стремился к тому, чтобы достичь каких-то выход. При этом нужно понимать, что а, если мы говорим о принципах а, инклюзивного трудоустройства, мы говорим о том, что при приеме на работу работодатель должен а, ориентироваться на ваши профессиональные качества. Именно на кошка у вас есть, кошка вы можете предложить и вам такой совет. Вы, когда будете уже непосредственно общаться с работодателем, вы должны апеллировать именно своими э, какими-то э, профессиональными знаниями, теоретическими знаниями. Конечно, для молодого человека с инвалидностью очень сложно говорить о большом практическом опыте, но при этом горящие, э, амбициозные глаза, которые говорят о том, что мы хотим работать, дайте нам эту работу, то, конечно же, у таких людей э, очень много а, может а, произойти и очень а, намного не могут а, а, претендовать хотелось бы уделить а, внимание именно юридическим аспектам а, трудоустройства людей с инвалидностью поговорим о приеме и оформлении на работу а если мы а, говорим именно о соискателях, давайте наверное начнем с них как все и многие знают, соискатели три группы инвалидности, первая, вторая и третья. Считается, что по степени ограничения круговой деятельности именно третья группа у них меньше ограничений при э, трудоустройстве на работу, соответственно, у них и меньше каких-то э, льгот. Если мы говорим о первой и второй, то, соответственно, сокращенная рабочая неделя, мы говорим не сокращенный рабочий день, а именно неделя, 35 часов рабочей недели а, идет, и а, по договоренности с работодателем, это может быть как а, стандартня чаще всего у нас берут с 9 до 5, либо если здоровье человеку позволяет, то это может быть а, стандартно с 9 до 6, а в пятницу уже а, взять а, Половина рабочего дня. Человек с инвалидностью тоже может э, перерабатывать, либо э, работать в ночные смены, но с письменного э, соглашения, какого-то э, заявления, раз в месяц в отделе кадров, он должен написать э, такое э, заявление. И тогда его могут э, беспрепятственно привлекать э, к такого вида работам. Если возвращаемся к э, региональным каким-то надбавкам пенсии, очень у многих искателей есть стереотип о том, что когда я пойду на работу, у меня снимут пенсию. Это не так. Федеральная пенсия у людей с инвалидностью сохраняется. Надо понимать, что у людей с третьей группы инвалидности есть и федеральная пенсия, и региональная надбавка. При официальном трудоустройстве снимается лишь региональная надбавка, которая позволяет, так скажем, дотянуть до минимального размера оплаты труда и позволяет людям не трудоустроенным как-то вот жить и проживать именно на эту пенсию. Конечно же, Именно работа соискателя при оформлении предоставить информацию в пенсионный фонд о том, что он трудоустроился, чтобы э, пенсионный фонд мог отменить региональную надбавку, э, в обратном случае он будет оплачивать либо э, некую неустойку, и, дабы это для предотвращения можно сообщить заранее. А что касается э, соискателей э, с первой и второй группы инвалидности, при э, трудоустройстве официально э, у них не снимается региональная э, надбавка, потому что ее и в принципе нет. Э, у них э, пенсия федеральная позволяет э, быть на уровне минимального размера оплаты труда, соответственно у них э, есть э, сокращенная рабочая э, неделя, да, о чем я и говорила. При оформлении очень важно для всех групп, групп, предоставить справку об инвалидности, да, это наша розовая справка, справка медико экспертиза, экспертиз, вот очень много названий и плюс индивидуальная программа реабилитации, или сейчас она называется по-новому закону индивидуальная программа реабилитации и абилитации. Она важна в трудоустройстве одной лишь фразой, именно какие условия труда рекомендованы для человека с инвалидностью. Мы говорим о том, что для человека с инвалидностью это рекомендация, для работодателя это требование. И когда мы Предоставляем ее работодателю, работодатель должен ее соблюдать. Если мы говорим о том, что э, у человека с инвалидностью в этой ИПРА есть э, рекомендованное условие, да, например, создать рабочее место в специально созданных условиях э, труда. Эта фраза может напугать, но общая таки, фраза, которая позволяет нам э, в, в нашем трудовом договоре э, с, между соискателем и работодателем прописать некие условия труда, вписать. Например, у человека без инвалидности в трудовом договоре есть пункт э, «рабочее место». Мы в случае человека без, э, с инвалидностью прописываем э, создать э, рабочее место в специально созданных условиях труда двоеточие, и И мы прописываем, какие это могут быть специально созданные условия труда. И если говорить о не знаю, учете с ДЦП, э, то можем прописать о том, что рабочее место, да, предоставленное эргономичное кресло. Да, это может быть стандартное офисное рабочее э, кресло, которое вот, э, никаких каких-то дополнительных средств э, не требует. И при этом э, работодателю в этом случае э, никаких вложений не требуется. Также мы можем говорить о чете на коляске. Конечно, офис класса А, а плюс это было бы идеально, потому что чаще всего они уже подготовлены для приема именно человека на коляске. А если мы говорим о слабовидящем человеке, да, можно э, подготовить какое-то освещение дополнительное. Можно э, скачать какие-то приложения для незрячих, да, там Jaws или NVDA э, для озвучки или как ее называют еще, программа экранного доступа, чтобы человеку с инвалидностью именно по было удобно работать. Не всегда и сами люди с инвалидностью понимают, что им нужно. Поэтому я предлагаю либо связываться напрямую с общественными организациями, с центрами занятости. Я знаю, что в Новосибирске есть и наша партнерская организация Ассоциация Интеграция. Они с нами в э, вконтакте. и поэтому можно, лишь что, через э, -то интеграцию с нами взаимодействие тоже сотрудничать. Мы открыты и мы готовы и юридически какие-то а, консультации проводить, а, также консультации именно по трудоустройству людей с инвалидностью. На данный момент а, молодому человеку с инвалидностью, выпустившись из высшего учебного заведения, имеющему а, диплом на руках. А, что ему делать дальше? И тут хотелось бы некий такой посыл, что а, независимо есть инвалидность или нет. А, поиск работы это всегда сложно, но и в этом тоже есть работа. Да, мы, когда работаем с нашими соискателями, мы говорим, поиск работы – это тоже работа. Можно использовать все способы для того, чтобы показать себя, для того, чтобы привлечь каких-то работодателей, чтобы привлечь внимание этих работодателей. Чаще всего мы именно говорим о том, что можно обращаться и в центры занятости, и в общественные организации. И у тех, у других есть некий список вакансий, на которые можно претендовать. Также молодому человеку очень важно понимать, что в государство о нем тоже пытается заботиться, и есть закон о квотировании рабочего места, о том, что в организации, в компании, которая имеет персонал более 100 человек, есть квотировано 2-3% от всего рабочего персонала и, скажем, забронировано для человека с инвалидностью. Поэтому я рекомендую пробовать в крутые, классные компании. Поверьте, они вас ждут. У нас там за последние три года очень много ребят, кто трудоустраивался в в крупные компании, в большую аудиторскую четверку, в табачные компании, в косметические, все эти компании, которые готовы рассматривать людей с инвалидностью и даже у них стоит не вопрос в квоте, а вопрос в какой-то социальной ориентированности своего бизнеса и плюс они понимают, что Инклюзивное трудоустройство э, – это оптимальный выход для какого э, рода э, бизнес-компаний. Мы очень часто сталкиваемся с тем, что работодатели у нас спрашивают, «Ну, слушайте, а вот если э, есть негрячий человек, который очень классно пишет э, тексты и мог бы претендовать на, вакансию, на должность пиар-специалиста?» Но при этом ему нужно будет очень много работать с какими-то графическими э, вещами, с э, фотографиями, которые, к сожалению, программа «Экрановый доступа не может нам описать. И тут э, вопрос, как включить э, именно способности этого пиар-специалиста, но при этом э, как-то решить вопрос именно с фотографиями. У нас такие случаи были, и мы решали вопрос именно привлечением э, и разделением труда именно в отделе. Например, если сотрудники без инвалидности готовы взять на себя работу с, графической, с графическими задачами, да, именно с просмотром фотографий, с созданием каких-то презентаций и так далее. Но при этом человек с инвалидностью по зрению берет на себя больше работы с текстом и так далее. По идее, работа должна делиться поровну, да, и в этом, наверное, и принцип инклюзивного трудоустройства в том, что человек с инвалидностью не имеет каких-то преимуществ, в трудоустройстве, он также выполняет свою работу. При этом человек без инвалидности, сотрудник без инвалидности, ни в коем случае не берет на себя эту работу. И, наверное, очень важно и самому руководству, самому работодателю доносить эту информацию сотруднику без инвалидности. Очень часто люди с инвалидностью, у которых внешне никак не проявляется инвалидность становится перед вопросом, а сообщать ли работодателю о том, что у него есть инвалидность. В законе это никак не прописано, да, соответственно, факт инвалидности это какой то немножко личный, личная информация, поэтому вы можете не сообщать об этом, да, это ваше право. Но при этом э, нужно понимать, что э, в случае, если вы не сообщаете об этом, вы не м, претендуете ни на какие э, льготы, ни на какую сокращенную рабочую неделю. Все у вас как у человека без инвалидности. При этом э, нужно учитывать некий человеческий фактор, о том, что, э, наверное, если... Работодатель сам как-то узнает о том, что у вас есть инвалидность. Он будет понимать, что ваше кругообразование началось с некого сокрытия этого факта. Тут, ну, извините, но не эти человеческие факторы может сыграть. Я призываю, наверное, все-таки, если мы говорим про инклюзивное кругообразование, сообщать о том, что у вас есть инвалидность, при этом. Mm, нужно понимать, что человека, именно работодателя, э, слово инвалидность пугает. И поэтому э, вам, нужна, э, вам нужна расшифровка о том, что если у вас ин есть инвалидность, вы должны э, максимально четко, просто э, описать, в чем она проявляется и как она может или не может повлиять на вашу работу и выполнение ваших обязанностей. Это хорошо объяснить для работодателя еще на этапе собеседования, чтобы у него было четкое понимание, как вы будете работать, какие, возможно, от него потребуются не действия, чтобы максимально комфортно было обоим скажем, сторонам. Мы очень часто говорим, с, общаемся с нашими соискателями, и у многих соискателей почему-то есть такой стереотип о том, что у них есть какое-то преимущество при сокращении либо при увольнении с места работы. И они очень многие удивляются, почему же меня сократили или уволили и так далее. Приоритетность при сокращении есть, только у человека с инвалидностью, который получил данную инвалидность именно на этом предприятии. Вот у него есть некая приоритетность. Если вы инвалидность получали до... Вашего трудоустройства, соответственно, сокращение для вас так же, как и для других людей без инвалидности. В этом случае защищены от сокращения, наверное, больше женщины с детьми или беременные женщины. Про увольнение. Увольнение все то же самое, как у людей без инвалидности, если вы не не подходите по каким-то профессиональным качествам, не справляетесь э, с вашей работой, не прошли испытательный срок, э, у вас каких-то особых льгот и преимуществ нет, э, вас могут уволить. К этому тоже нужно быть э, готовым и как-то ну, стараться, чтобы вас не уволили. И если мы говорим про инклюзивное трудоустройство, также э, очень важно понимать, что здесь мы рассматриваем и людей с инвалидностью и людей без инвалидности, и что э, все люди э, имеют равное э, положение, имеют э, равный статус при трудоустройстве, э, и что и людей с инвалидностью, и людей без инвалидности э, нужно рассматривать по каким-то профессиональным качествам, по личностным качествам, и о, очень важно, наверное, для меня в частности донести мысль о том, что у людей с инвалидностью нет каких-то особых привилегий. И очень важно понимать, что выходя на рынок труда, вас ждут, но при этом от вас ожидают в большей степени о том, что вы действительно будете работать и вы действительно будете развивать свой потенциал. И сейчас, да, если мы говорим о молодых людях с инвалидностью, сейчас вам уже нужно поработать над своим потенциалом, поработать над своим а, планом развития. А, и могу сказать, что среди людей без инвалидности тоже есть люди, которые пока а, не простраивают какой-то свой план развития. Это, наверное, общий совет для всех, инклюзивный совет для всех, о том, что а, надо работать а, над собой и а, какой-то а, уже иметь а, план развития на будущее.